Привет, это спасибо за фрагбро. Сейчас мы будем покачить этот аккаунт. Начнем мы с ножа бабочки. Я буду скипать коробки, и нам с пяти коробок сразу упал. Нож бабочка навсегда. Что очень клево. Так, теперь мы попробуем выкрутить еще что-то за варбексу, и наверное. Сейчас мы посмотрим, что можно выкрутить. Вот можно кракен покрутить. Неплохой, на самом деле, не самый плохой донат на данный момент коробки за варбаксы мы будем скипать за короны я уже скипать не буду и потом за донат я не буду скипать их тоже соответственно буду скипать только за варбаксы потому что и хрен с этими варбаксами на самом деле так все варбаксы закончились Ракен упал на 4 дня, и хрен с ним. Так, теперь мы покрутим так за корону. 4 коробки у нас в наличии. Ровненько там почти. Хватило на 4. так Найн у нас не упало. Так, теперь мы заходим в лучшее. Заходим в коробку с АКС-74У. И крутим ее, собственно, пока нам не дропнется два каких-нибудь разных доната. И поехали. Так, 250 кредитов почти ровненько мы потратили. Надропалось много всякого а говна откровенного на время. Так, по-прежнему пока ничего. Может, 500 кредитов у нас прошло. Скрутилось. Крутим-крутим. Ну, что-то по-любому дропнется, как бы, я думаю. Уж 2 900 кредитов. Вот, да. Дропнулся нам пистолетик. Уже у нас имеется бабочка и p 30 заревый пистолет. Упало 3 Ксухи целых на время. Лучше бы три навсегда, согласитесь. Было бы интереснее. Так, ну что-то мне кажется, что Аксуха упадет. А не К-15 следующим дуном. Надеюсь, что так и будет. И надеюсь, что оно упадет... Вот в ближайших коробочках Например в этих пяти Или вот в этих пяти Ну упало да в этих пяти Но упало p 30 И АК15 Ну АК15 тоже хорошенький донатик Ладно Как бы и хрен с ним Теперь нам нужна ППшка так, нам нужна ПП-шка, нам нужна СВ-шка. Будем говорить вот так вот, если честно. ПП-шка и СВ-шка. Так, отступники коробку я не буду рисковать крутить. Поехали крутить СВ, у нас будет порядка 170 коробок, чтобы ее выбить. Так, надропалось на время, нормальненько. Так. Апнули ромбиком. Не упало. А мы крутим дальше. И все. Свешка есть. Довольно быстро упала. Вообще неплохой не такой аккаунт получается. В плане везучись доната Охренеть, они выкрутили коробку С АК-15, типа Тут есть, правда, золотая версия Но за 47 кредитов И тот же, тут же АК-15, как утешительный приз Можно выкрутить в коробке с Аксуну Типа это не рофл или А я вам скажу, что это рофл Так, мы сейчас будем Выкручивать вот этот, этот золотой Витязь Вот, с 5 коробок, конечно, вряд ли Но постараемся его выкрутить Может например 45 где-нибудь мы его выкрутим вот. Это у нас 15 коробочка Это 20 -я. 25 -я. 30 30 Тридцать пятое. Сороковая. И нам падает карта. 45 Не навсегда, а просто карта. Естественно, докидывать бабок, чтобы купить по карте ПП-19. Видите, мы не будем. Потому что он упадет нам и так навсегда. Так, у нас осталось 868 кредитов. Мы уже имеем К-15, имеем целых два пистолета по 30 Зарево, имеем нашу бабочку, попадет 19 Витись, СВшку. И было бы клево, что конечно, на медика получить еще. Вот. Что-нибудь получить на медика. Как известно, медики не педики, так что было бы хорошо что-то получить. Наверное, я покручу коробочку с отступниками, я думаю. Вдруг там что-нибудь... Э -э, бинелька какая-нибудь дропнется на меда, или какой-нибудь читак, или АМБ-шка. Единственное, что нам не нужно, конечно, это ТК-15, потому что обычная версия уже есть. Вот, будем надеяться, что еще какой-то любой вообще донатовую упадет, хотя бы R8. Коробок, конечно, всего ничего. Тут где-то порядка. Да, где-то 40 штук получается коробок. Даже, наверное, чуть поменьше. Может 39, да. Или около того. Мы откроем. Может даже 38. Так, и ничего мы не выбили. Да, по-моему, 38 коробок у нас получилось. Все, эти кредиты мы слили в никуда. Осталось у нас 15 кредов. И мы крутанем АМ-17. Две коробки. Вот. Упал GS 9 мм, но не кастомный. Обычные и на время. Ну что ж, вот такая вот прокачка получилась. Надеюсь, что она вам зашла. Не пленитесь, пожалуйста, поставить лайк, написать любой комментарий. пожелание подписаться на канал. И всем покидого, всем пока.